Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика на тему детские библейский рассказ на английском. Итак, слушаем на русском языке библейский рассказ. Это ребенок Марии. Ты помнишь его имя? Это Иисус. Он сын Божий. Но он был рожден в сарае для скота, где жили овцы и ослы. Он был великим царем на небесах перед тем, как он спустился на землю как владенец. Вопрос. Где родился Иисус? Внимательно запомнили то, о чем мы читали и сейчас попытаемся перевести этот текст на английский. Это ребенок Марии. This is Mary's baby. Ты помнишь его имя? Do you remember his name? Это Иисус. This is Jesus. Он Божий Сын, но он был рожден на небе, где были овцы и овцы и ослы. He is God's son. But he was born in a barn where sheep and donkeys live. Он был великим царем на небесах перед тем, как он спустился на землю как ребенок. He was a great king. Он был великим царю In heaven, на небесах. Before he came down, перед тем, как он спустился. Куда? To earth, на землю. As a baby, как ребенок. Где родился Иисус? Where was Jesus born? Иисус родился где? На небесах. He was born in heaven. He was born in heaven. Он родился на небесах. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии. Всем доброго. Пока. Oh, oh, oh.